Так, вот так выглядит мой доходный дом после обновления. Соответственно, красивые кроватки, вот эти все штучки. Это мы с женой занимаемся. Вот в этой части, короче, я честно выполняю функцию. Знаете кого в этом моменте? Дизайнеры, ага, Водителя-таскальщика. То есть вот здесь я водитель, таскальщик, сидельщик в кресле ике с телефоном, вздыхальщик, когда же мы уже выйдем, грузчик. Ну, то есть я полноценный участник процесса, я знаю, где лучше парковаться в Икеях, как разгружаться. То есть это моя компетенция ключевая. Вот. Все остальное. А, я еще, знаете кто? Я еще собиральщик кейское кресло вот это, которое самое клевое, такое качалка вот это. Я его хорошо собираю очень. В каждую новую студию я его ставлю. Ну, то есть это вот прям, это мое, я требую. Вот, все остальное это жена делает. Но вот это, не, это вот старый подход. Вот так вот уже не делают сейчас. Уже так вот. Если так видят, значит точно учился либо у Закхайм, либо в территории инвестирования, либо у Мрачковского, либо еще, еще давно, когда обучения не было. Просто вот сейчас делают нормальные кухни. Я рекомендую вам тоже делать уже, потому что по ценам не сильно будет отличаться, но в целом будет. Неплохо. Так, вот так это выглядит, вот так обновленная история, то есть вот такие диванчики, вот это вот у моей супруги, вот этот вот талант, то есть сделать из обычного дивана вот такую штуку, мне кажется, это вот прикольно, мне нравится. То есть и на фотках вот это, знаете, это, наверное, самый ключевой элемент фотографии, потому что это стоит не очень дорого текстиль, но при этом это сразу, ну, то есть в среднем заселяется квартира, ну, ты даешь объявление, начинаешь, в первый день идут звонки, на второй день квартира снята. То есть если раньше, то есть мы когда забирали дом, у нас могли быть простое, ну то есть квартиры там пустовали три месяца, например. Мы когда его забрали, вот эти вещи переделали, соответственно, просто сделали вот эти фотографии, текстиль, обновили диван, коврик, часики, повесили, там заселение в течение дня происходит, один-два дня просто за счет вот этих вещей простых. Соответственно, они не просто они желательно, чтобы они были, они критически важны. Вот мне понравилось, когда мы тестировали квартиру, твою, по-моему, да, Лизь? Когда мы тестировали квартиру в посучную аренду, у них в квартире есть открытый бар, там виски, там всякие вот эти. Столько звонков было на посудку. Просто как бы прям на первую фотку кладешь, короче, и все соответственно и это можно продавать как доп услуги согласно да, тоже как бы ну, хотя тут наверное нельзя так все вот здесь короче что мы еще сделали а ну вот здесь крышу сделали и беседки общая зона но валерий лучше об этом расскажет соответственно вот так выглядит инвестиция глазами моими глазами удаленными то есть я просто вижу что в чате скидывают скриншоты деньги пришли там вот студия 23 столько студия 21 столько, все на расчетный счет, то есть все в белую, и так примерно там 25 раз в месяц приходит вот такая история. Вот. Мне кажется, неплохо. Так, преимущества стратегии. Валерий, у тебя будут преимущества такие или мне рассказать? Спасибо. Можно зайти с капиталом от 500 тысяч рублей, причем ребята некоторые делают без денег, но я боюсь, я говорю, что как я не, не, не до конца риэлтор, поэтому мне… Вначале сложно, но я знаю, что для многих первые стратегии вообще без денег в доходные дома заходили. Второе, возможность решить жилищный вопрос. То есть можно сделать себе квартиру, часть в доме выделить и получить еще участок. То есть для многих это ну, очень хорошая история загородного жилья. Сразу большой денежный поток от 100 тысяч рублей в месяц. Одна стратегия, сделала доходный дом, проще управлять. Большое количество квартир в одной локации. Тебе не нужно никуда ездить. Там, соответственно, все рядом, и этим реально просто управлять. Проблем с соседями нету. Есть мифы, что они есть, но в целом, если, особенно если собственник там, то вообще нет проблем. То есть он очень легко договаривается, но значит, у нас нашему дому 4 года, и в принципе, вот я не помню, чтобы там были какие-то, ну, вот даже люди, которые близко знают этот дом, тоже не помнят, что там были какие-то сильные проблемы, которые нельзя было решить. И кстати, соседи, которые не сдавали, тоже начали сдавать просто, то есть не без распила, без всего, просто тоже начали соседи вот там. Вот этот дом, по-моему, сейчас тоже начали сдавать. Так, что здесь? А, быстро по цифрам. Средняя выручка по году 450, но сейчас еще больше, потому что есть неочевидное преимущество у доходных домов, то что задатки, я видео даже писал, задатки дают примерно плюс 3% доходности. То есть если ты правильно оформляешь задатки на недвижимость, то есть если человек съезжает раньше, задаток не возвращается, и задатков финансируется ремонт мелкий, еще какие-то вещи. Вот эти штуки… То есть, у тебя дополнительно появляется еще одна студия, просто, которая не существует за счет того, что задатки не все могут забрать, либо ты не тратишь деньги на ремонт. То есть просто такая простая вещь, казалось бы, но это мы считали раньше, до того, как мы прямо внедрили плотную работу с задатками, то есть мы при заселении начали говорить людям, что мы вам сдаем квартиру в таком виде, кресло, вот посмотрите, вот зеркало, и будьте добры, пожалуйста, в таком виде нам сдайте, вот задаток он пойдет на исправление недостатков, если вдруг этого не будет. В чем проблема? Мы когда приехали переделывать доходный дом, ну, то есть там очень много квартир было просто пустых, то есть там стояли чуть ли не эти металлические сетки от матрасов, там, ну, то есть нам не было ничего, ни мебели, ни посуды, ничего. Соответственно, второй раз, когда мы это делали, мы уже очень четко прописали, когда сами начали вот это отслеживать. Соответственно, сейчас этот дом дистанционно управляется. Ипотека 194. Что здесь у нас важно? Налог 4,5. Налог 4,5 это, ну, сейчас, я насколько знаю, 6% вообще. В Москве вы можете быть самозанятым и до 2,5 миллионов в год платить 3% просто с мобильного приложения. Регистрируйтесь, скачайте мобильное приложение, соответственно, и платите налог 4, да? По-моему, 3, по-моему. Что-то… Мы про самозанятых говорим сейчас? И что там? 4% вы платите, если у вас договор, и еще есть там… Есть налоговый вычет до 10 тысяч рублей, один раз в жизни, но это как бы 1%. То есть 1% при регулярном оплате налога доходите до 10 тысяч и дальше продолжаете уже 4% платить. Ну как вот бывает у нас налоговые вычеты Понял. при покупке квартиры, Понял. так и сделали. Для, для, Хорошо, для, да, Хорошо, пусть будет 4%. Я Просто. У меня есть задача перевести половину дома на самозанятость, там на жену, а половину оставить на ИП. Но там, по-моему, все в счет уперлось, там сейчас, как бы и, и фиг с ним. Для информации самозанятость 1 января еще, по-моему, 19 регионов запускают. С 1 июля запускают по всей России. То есть будет работать не только в Москве, а еще во многих других городах тоже. Так. Что здесь мы смотрим? Доход около 200 тысяч рублей, личный капитал 3 миллиона. Если учитывать потреб-кредит, то есть мы когда запускали у нас, мы брали потреб-кредит, потому что плохо контролировали ремонт, и в итоге 2 миллиона рублей нам пришлось дополнительно добавить. То есть у нас две идентичных половины, а одна отремонтирована на 2 миллиона дороже просто потому, что Одну мы контролировали хорошо, Татьяна контролировала, а вторую мы вообще не контролировали. Стоимость вот этого контроля 2 миллиона рублей. Просто для информации, поэтому инвестиции в контроль, они тоже очень хорошо окупаются. И мне пришлось добрать по но ну сейчас его уже нету, мы уже погасили его, поэтому доходность после погашения потреба 77% годовых на доходном доме. То есть личный капитал, кредитное плечо, вот эти три элемента доходности. Так… Так, так, так. Дом запускали 6 месяцев, Ребят сейчас запускают гораздо быстрее. Переплатили за ремонт. Планировки также мы ошиблись. То есть просто человек, когда планировал планировку, он не был в этом доме, поэтому он поставил розетки там, вот, где максимально они были не нужны. Они там сейчас и находятся. Поэтому в каждой студии практически есть удлинитель там это все там как бы. Ну и ладно. Это не мешает, кстати, сдавать абсолютно никак. Минус 130 тысяч рублей на этапе покупки, это тоже была ошибка. Мы обращались к риэлтору, но при этом риэлтор не проверил долги по газу, и эти долги по газу, они прилетели к нам. Соответственно, 130 тысяч рублей мы еще заплатили. В 2015 году у нас опыта и знаний не было. Сейчас у нас есть программа, в годовой программе, там 96 уроков. И сегодня… А. Такие мелкие вещи то, что в чем плюс доходного дома, что каждый месяц у тебя 100 тысяч рублей на инвестиции есть. То есть он тебе дает, ты их куда-то реинвестируешь. Он тебе дает, ты можешь пойти и снизить срок кредита, например. Или, ну, то есть такие неплохие истории. А дешевые деньги для других стратегий то есть всегда можно тестировать. Там, 15 лет пролетит быстро. Это прям вот, поверьте, они очень быстро летят, но у вас уже будет готовый актив, выкупленный без кредитного плеча соответственно, и он позволяет выйти из крестинных бегов за одну сделку.